Здравствуйте, дорогие мои. Меня зовут Радагаст и сегодня мы будем по следам после новогоднего выпуска, в котором я разбирал по косточкам ведьмака и который вам так, судя по статистике, понравился, хвалить и ругать еще одно весьма популярное шоу под названием «Видоизмененный углерод» или иногда в шутку «Альтернативный карбонат», выстебывая изначальное английское название. Название действительно дурацкое, потому что карбон из названия это никакой не углерод как таковой, а так называемая углеродная бумага, но это копировальная, то бишь на нормальном русском языке, то есть копирка. Altered означает, что кто-то ее подменил. Кто там чего кому подменил, это вы ищите сами, особенно во втором сезоне. На протяжении всего этого видео выпуска я вообще буду следить за собой, чтобы не сболтнуть ничего лишнего, так что спойлеров здесь не будет. Вы можете смотреть этот выпуск до, после между и как, как угодно. Значит, вообще о сезонах. Изначально это вообще была книжка, роман, написанный английским писателем по фамилии Морган уже почти 20 лет назад, в 2002 году. У нее даже было продолжение э, еще на две книги, но они использовались в экранизации уже существенно меньше. Книги все эти, я скажу сразу честно, не читал. Сама же экранизация была сделана Netflix ровно два года назад и вызвала много откликов у людей, большей частью восторженных, Хотя вот сейчас на подготовке этого выпуска я с удивлением узнал, что на том же сайте Гнилых Помидоров там у первого сезона стоит всего-навсего скомная семерочка, даже немного там до семерочки не дотягивает. Два года спустя, то есть, вот, вот сейчас, в феврале уже этого 2020 года, вышел второй сезон. Так же, как и первый, сразу все выпуски в один день, хочешь сам растягивай удовольствие, хочешь запой накрути, как угодно. И, наконец, на следующей неделе выйдет аниме. Не знаю, пока полнометражка или нет, если там тоже эпизоды, то будет, наверное, такой еженедельный онгоин. Так что ждать с разбором все равно нет смысла. Сеттинг вкратце такой. Идет 24 век, кругом сплошной киберпанк, антиутопический, конечно. И, в числе прочего, люди научились записывать свою, ну, скажем так, душу. В небольшую такую шнягу. Они их называют стеками. И этот стек можно, даже если вас убили, вытащить из трупа, он там где-то в шее вставлен, и засунуть в новое тело. Они называют у них рукавами. Это довольно хорошее научно-фантастическое, такое жестко-научно-фантастическое основание, на котором уже строится все остальное. Есть люди, для которых это все проходит мимо, они просто едва сводят с концы с концами, и какое уж там накопить на новый рукав. Есть люди, которые пару раз рукава меняют и просто так как бы живут вторую или какую-то там по счету жизнь. А есть совсем обнаглевшие олигархи, которые еще и часто бы капятся со своего стэка куда-то там на спутник, так что убить их почти невозможно, даже если ты уничтожишь этот стэк, их все равно вернут с бэкапов, только счет выставляют незначительно выше не только за рукав, но и за рукав и за стек. Таких людей так, там называют мафами, от библейского Мафусаила. Мафусаил был дедушкой Ноя, того, который про Ноев ковчег. На самом деле, кто не знает, отступление. Первые люди по Библии вообще довольно долго жили. Там и по 100 лет было, и по 200, и по 600. Но Мафусаил их всех сделал. Он прожил 969 лет. И был он такого высокого уровня, что своими молитвами он прогонял не только собственную смерть, но и даже сам всемирный потоп, который уже было понятно, что свершится, но произошел этот потоп только после того, как Мафусаил помер и закончился уже семидневный траур по ним. В общем, в Библии там вообще много всего крайне увлекательного найти можно и... В «Карбонаде» могли бы немного побольше на этом сыграть, но так уж, к сожалению, получилось, что там мафы — это просто мафы, и даже персонаж по имени Гораций — это и не поэт, и даже не друг Гамлет. Итак, давайте начнем с плохого. Как всегда, я буду ругать конкретные сюжетные ходы, стилистические элементы разных эпизодов, но с настольными ролевыми играми в уме, потому что так уж я настрой. Таких проблем, на которых мы, ролевики, можем чему-то научиться и обойти такие грабли, или быстро с ними расправиться, или как-то по-другому подойти к ним, я насчитал 6 штук. Во-первых, это провал миссии без последствий. Во втором сезоне есть кусок сюжета, когда главному персонажу дают совершенно точные инструкции, платят ему заранее сполна, явно даже не собираются, в общем-то, подставлять потом. И он в выполнении этого задания с большим грохотом проваливает. И делает это так, что отката никакого быть не может. По этому пункту с этого момента будет всегда все плохо. Это неправильно. И в фильме с его морозильной логикой это неправильно. Когда авторы пытаются вас отвлечь красочными сценами, чтобы вы не заметили натяжек хотя бы до титов. И за игровым столом это точно плохо. Все, что происходит, особенно, что происходит со стороны игроков и является следствием их выбора и их действий, должно иметь последствия. Успехи, провалы, знакомства, идеи, прошлый опыт, высказанное мнение, все должно иметь последствия. Иначе ткань вот этого вот общего воображаемого пространства, она не сошьется, она разлезется по швам. Это значит раз. Во-вторых... Сюжетная броня. Сюжетная броня это очень плохо. Во втором сезоне есть момент, которым у нас ведут очень долго, рассказывая раз пять уж точно, какие продвинутые были жившие тут когда-то вымершие инопланетяне и как их техника несравнима с нашей, абсолютно несравнима, непобедима и вообще. И сам момент. Группа смешанных персонажей, хороших, плохих, именных, проходных, попадает под удар местного вундерваффе. Такого всеуничтожающего ангельского огня в виде лазерных или каких-то там энергетических лучей, бьющих со спутников сразу на землю. Все, в кого влетает такая штука, погибают. Эффект вот почти как от дезинтеграции. Такой кусок золы остается, даже стек не спасти потом. И один из именных персонажей, не буду называть кто, неважно внезапно остается в живых. Он ранен. Но жив. И восстановление в больнице, куда он там на часок другой попадает, достаточно, чтобы вот тут же ему вернуться в бой. И потом у него даже спрашивают: как же так мол, получилось? А не знаю, отвечает он, разводя руками. Ну, может, самовосстановился. У меня же рукав военного образца. Извините, там, не, там все не лаптям щихлебали. Там спецназ на спецназе сидит и им же погоняет. В ролевых играх, кроме очевидного, Такая ситуация может возникнуть еще в одном случае, после броска. То есть, как бы по логике получается, что камнепаты все умерли, но вот чисто по цифрам, ну повезло на дайсах, ну бывает. Так вот в этих случаях довольно важно этот пусть даже неожиданный момент, идущий от системы, от, не, от системы, сцепить собственно выдумываемой частью ролевой игры. Персонаж, чудом прокидывающий спас бросок от драконьего дыхания, не просто стоит спокойно и пожимает плечами, ну не знаю, мол, так получилось, вот такой я, наверное, крутой. Нет, он может внезапно провалиться в яму, или там удачно скрыться за колонной, или накрыться случайно увиденным в куче сокровищ щитом, или еще что-то. Какое-то объяснение можно выдумать всегда. И вы понимаете, да, к чему я клоню? Вот если маловероятное событие, было выражено словами за столом, то большинство посчитает его за заявку. Обратиться к системе, чтобы заявку эту подтвердить или провалить, и дальше от этого плясать. Но обратное тоже нужно. Если у вас что-то из системы по системе выпало неожиданно, задумайтесь о том, как это описать, как это дальше отражается в том числе. В вашем понимании окружающего мира. Такая синхронизация существенно улучшает целостность игрового мира и его сцепление с игроками. Это было два. Далее. Друзья из ниоткуда. Это на сюжет не влияет почти никак, так что назову даже персонажей. Ковач ведет себя на протяжении всего второго сезона просто по-свински по отношению к Поу. В настоящей жизни это тянулось бы куда меньше и закончилось бы полным разрывом. Только в фильмах люди ставят прописанную у них сюжетно дружбу выше фактического ее ежедневного воплощения. Если вы друзья или, скажем, коллеги, но один из вас постоянно достает другого, топит его идеи в обсуждениях, не отвечает на просьбы или еще что, то дружба распадается, рассасывается, забывается и уходит в фазу созванивания на день рождения, а потом уже и отправление сообщений вместо звонков. Это нормально. В этом нет ничего страшного. Люди меняются, меняют свои вкусы и меняют свое окружение. Но у односторонних, токсичных, как сейчас бы сказали, отношений будущего нет. Зато есть динамика, и эту динамику надо показывать в фильмах и отыгрывать за столом. Возможно, вам покажется этот вопрос мелочным, но меня лично это вот кушать как не могу, как раздражает в очень многих фильмах. Углерод здесь выделяется тем, что там есть и противоположный случай. Аннабелл, это имя не звучит до самой развязки, так что опять-таки использую запросто. Аннабелл появляется из ниоткуда, случайно столкнувшись с одним из главных героев начинает опять-таки из ниоткуда вкладывать феноменальные усилия в якобы общее дело, до которого ей никакого дела вообще нет. Так не бывает, это неправильно, избегайте этого всеми силами. Если за игровым столом вы вводите персонажа, ну скажем, на пыцы, который должен помочь партии, не поленитесь, сделайте так, чтобы эта помощь была оправдана. Чтобы было понятно, почему он помогает вообще. Не странно ли, что помогает внезапно, а так сильно. И с такими трудностями для себя. Ладно, четвертый пункт. Немного связано с прошлым, но другой. Невовлеченность персонажей в сюжет. Все зацепки второго сезона. Да, я продолжаю второй сезон ругать. Вы, наверное, уже знаете, какой из двух сезонов мне больше понравился. Все зацепки второго сезона, даже если они там есть, они пролетают мимо героев, как фанера над Харвайром. И два главных персонажа, тянущие на себе весь сюжет, с завидным упорством пытаются из него выпрыгнуть. Но только по одному. Вот один заявляет, что он устал и он мухожук, а другой ему нет, ну как же так, мы же так вместе затусили, хорошо бы. И тусят. А потом другой сучит ножками, нет, нет, мне нельзя, у меня семья, у меня лапки. И тогда уже первый прогоняет телегу о том, что надо. Такой зигзаг это очень спорная идея построения сюжета фильма. И мне лично она не по нраву, но кому-то может и зайти. Но она все равно там работает в фильме. Потому что все персонажи под железным контролем сценариста. За игровым же столом. Если партия не вовлечена, в лучшем случае у вас будут скучать игроки. В худшем они поднимут персонажей и уйдут с позаранку в степь. Особенно это касается мастеров, любящих вот все продумать заранее и катить партию по рельсам. Если вы где-то замешкаетесь, и они поймут, что их тут ничего не держит, и им отсюда ничего не надо, они с вашей железной дороги сбегут. И будет всем... Ну, как бы им, возможно, будет немножко менее скучно, а вам будет э, трудновато. По пятому пункту я могу тоже распинаться довольно долго, причем настолько долго, что рано или поздно надо будет снять отдельный выпуск, часа и так на два. Пункт этот про заигрывание со смертью и ее финальностью и нефинальностью. Если вкратце, в нашем вот сеттинге нас окружающем смерть полностью безоговорочно финальна. Пока ты не умер, все возможно. Чудесные спасения, внезапные повороты, помощь, все что угодно. А вот если ты умер, то все. Ну сколько-то там минут медики с особой аппаратурой могут что-то пытаться сделать, но потом все равно куку. -ку. И уже ни спасения, ни изменений никаких не будет. Возможно вы сами еще не все, на эту тему там есть разные гипотезы в разных конфессиях, но с этим миром у вас все, на него вы уже не воздействуете. В видоизмененном углероде все немного иначе, но все равно четко. И Именно поэтому я назвал его жестко науч... жесткой научной фантастикой. Мягкая это всякие там дюны, звездные пути, звездные войны, терминаторы, а жесткая это там солярис, космическая одиссея, мир кольцо, марсианин вот из недавних. Здесь правила смерти иные в углероде, но они такие же четкие. Есть стек, есть деньги на рукав, все окей. Нет стэка, но есть бэкап, Откатываем память к последнему обновлению бэкапа, все. Если персонажу без бэкапа пульнуть в стек, он умирает раз и навсегда. Если бэкап хакнуть, то тоже. Здесь же в первом сезоне вот это было абсолютно железно. Второй сезон наступает на просто все возможные грабли. И специально откатить бэкап на более раннюю версию можно, и списать с нее стек. И забэкапиться без траты сил и денег можно в самый последний момент буквально вот без, э, э, без каких-то усилий. И бэкапы удалить можно с помощью просто контакта с рукавом, хотя тут же оказывается, что невозможно восстановить или исправить с помощью бэкапа программу искусственного интеллекта. В общем, непоследовательность. Это плохо. Помните о смерти. Всегда помните. Создавая свои сеттинги, задумывайтесь о том, как смерть вообще работает. И когда она постоянна И постоянно ли вообще. В тех же подземельях и драконов с этим очень плохо. Там есть добрый десяток способов вернуть умершего к жизни. И все равно в описаниях сеттингов нет-нет, домелькают мелькают там, правители, гибнущие от падения с лошади. Это очень важный пункт для того, чтобы игроки понимали, как им... Отвечать, реагировать на гибель персонажа, хоть сопортиться, хоть на пыцы. Вот там голову плеч, мечом с плеч с кого-то снесли, это, это как? Все, трауры панихида. Или надо просто взять тело и там, или голову только и там забежать к дьячку э, с телом на полчасика, и все срастется. Уточняйте у своего мастера до игры и будьте готовы к этому вопросу, если вы мастер есть. И, наконец, в шестых Однообразие визуальных образов. Ну или описание, если отобразить на ролевые игры. Нет, в первом сезоне опять-таки все просто идеально. Я согласен, чуть ли не самый красивый киберпанк. Ну года уж точно, а может и вообще. Ну если, если не брать первый этот самый, бегущий по лезвию бритвы. Но, как бы, опять-таки, «Бегущий по лезвию» первый был сделан давно, а это было сделано два года назад. Естественно, это все немножко чуть-чуть красивее, немножко более такое э, продвинуто. Вот, но э, а дальше что происходит? Действие второго сезона разворачивается на совсем другой планете, с крутой, уникальной квентой локации, которую, когда слышишь, думаешь, вау, круто, здорово. Но по снимку экрана первый сезон от второго можно отличить только по актерам. И вот это вот несоответствие между тем, что локация другая, Квента у нее уникальная, но что мы видим, когда персонажи ходят по улицам, абсолютно то же самое. Не экономьте сил на описание и на выдумывание различных мест, по которым ползают ваши игроки, ну или персонажи их. Сделайте так, чтобы отъезд в другую страну, или телепортация на другую планету стала заметным событием, которое меняет все вокруг, ну или что-то, по крайней мере, меняет. Для каждого села это не нужно, но если игроки не могут сразу понять, в какой стране они находятся, зайдя в город и выслушав ваше его описание, то и нету у вас разных стран, только обманываете лишний раз и себя, и меня. Итак, пора подводить итоги. Шесть позитивных моментов будут в следующий раз, потому что иначе получится очень долго. Мои шесть пунктов менее позитивных были такие. Провал миссии без последствий. Последствия должны быть всегда у всего. Второе. Сюжетная броня. Всегда синхронизируйте то, что дает вам система и то, что дает вам э, ну, нарратив, или как хотите это называть. Плохое обращение с друзьями или наоборот. Помощь на ПЦ из ниоткуда. Отношение это динамическая вещь, которая может меняться, может ухудшаться, ослабляться. Люди могут сходиться или расходиться. Невовлеченность партии в сюжет. Думайте, какие зацепки расставлять и как сделать так, чтобы персонажи игроков и игроки в общем-то тоже хотели чего-то э, делать. Или если они совсем ничего не хотят делать, то... Э, Задумайтесь о том, то ли вы вообще им подсовываете, или может вне игры вообще как бы пообщаться с ними, может что-то спросить, или других игроков взять. Ну, как-то надо это, этот вопрос решать. Заигрывание со смертью и нарушение собственных же правил, которые вы вводите относительно того, что такое смерть, когда она наступает и когда она становится, где находится точка невозврата вот для них. И шестое – это однообразие внешнего вида даже со сменой планеты. Спасибо за внимание. С вами был Радагаст. Не болейте. Если понравилось, увидимся еще.